Идите, чего покажу. Идите сюда. Тера! Тера! Тера, я не думал, Тера! А, вы тоже смотрите? Да говно какое-то. Да говно какое-то! Лена, я не понимаю, почему тут канон? Тут нет канона, да да говно, Вообще, без канона нет, нет канона, канона, я Боже, не да, понимаю! Пипец.